Всем привет. Всем привет! мы на канале Семья Тумановых. Мы открываем вот а Потом золото написано на это и красный. А, две два вида бывает, да, машинок? Да. Желтая ну, и красная. Да. А это у нас желтая. Дим, смотри. Да. Здесь специально тест написано. Тест для машинки. Ну-ка нажми-ка, просунь пальчик туда. Нажми на кнопку. Вот уже машина поехала куда-то, звуки издает. Круто. Такая машинка, трансформер. Это трансформер, как, как, как его зовут-то? Бамблби. Бамблби. Круто. Давай-ка мы его откроем. Давай. И поиграем в этот Бамблби. Он светится, и музыкальное сопровождение у него есть. Вау. Здесь смотри, какие-то две пульки вот эти, трансформеры. Красный и синий. И он выстреливает, потому что вот на коробке нарисовано, что он стреляет даже. Давай Классный мне. автомобиль. Давай. Сейчас дам тебе, дам, на, держи. А как чтобы... Так, подожди. <звык> так, значит, надо зарядить. Давай-ка, пуйки достанем тоже. Гоняет круто он, да? А давай теперь попробуем постреляем, Дима. О, а Заряжай, ты? надо Куда? спереди его сюда вставлять. Ух ты, улетел, далеко улетел. Да. Давай будем в ту сторону стрелять, а то у нас здесь речка улетит еще в речку. Заряжай красную, давай теперь зарядим. Давай. Сейчас я в коробку вот в эту стрельну. Готов? Да. Ух ты, классно. Ух ты. Давай теперь синий. Давай синюю. Ты. Давай, теперь, давай, давай, давай теперь моя очередь, да? Сейчас я тоже хочу А две давай. нельзя зарядить сразу, нет? Можно Ну-ка дай-ка я посмотрю Одна только влезает давай. Ох ты, как классно летает Смотри, у него какие колеса Да, я вижу В виде трансформеров Бамблби, классный Вот она, смотри, может ехать, ехать и выстрелить Ты. И попадает. Ну, а как, дети, он не трансформируется, это просто машинка бамблби. Тебе понравилось? Угу. И мне понравилось. Вообще классно стреляет. А где у нас синяя пулька? Заряжаем. Заряжаем. Я сейчас поставлю преграду небольшую такую стенку. Посмотри. Сейчас буду в нее стрелять. Едем, едем, едем. Давай, нажимай. Чуть-чуть ее сдвинул, да? Автобот нарисован. А здесь у нас, ну, тоже это автобот. Крутотенная машина. Ух, молодец, Дима. Стрелок самый главный. Все, я уехал. Всё пока. Уехал. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь появились. на наш канал, комментируйте, ребята. Давайте пока.